Так, Доловинова. Доловидова. Кари! Кари, ну что ты творишь-то, братан? Ну нельзя ж так. Давай, братан. Так. Ирвенг. Харри! Ааа, -а, Кевин! Бартон, ну нельзя ж так! Mm, я в это время пропускаю. Землен, приземленный каких кавалерс? Так, дово что будем делать? Так, пойдем пойдем вот так вот. Ай, блин, ну ай, ну они же меня в коробку взяли. черт возьми, нахренаешь, шёл-то? Да, ай! Ченнинг, ченнинг. Шамперт. Ай, Кари, Да пей мозгов-то взял! Мозгов-пас, а что, шамперт. Так, так, так. Шоп, шоп иди, блин. Мозгов. Ой! Трешки не дать, не дать, не дать, не дать, не дать. Ой! Пол слава богу! Шут! Таловидова! Воюж дивизию Тима, иди сюда Братан Нужен, вот сильно Так, так, так, блин Мне не нужно, чтобы у меня оставались зоны вот пустые Абсолютно, вот это мне ни к чему Да, ну зато он так может фалить на мне. Тима Мазов Братан, раз Братан, второй забеж. Так, Лаведова... Так, бэкорфу... А еще главное, чтобы не было. Птакай, блин! Никак не получается. Че-то Вообще никак не получается. Вот проблема большущая. Так... Какая тршечка! Я ждал. Думал, что не залетит, реально. Мне так и не залетали, блин. Так часто, чтобы. Ну, мозгов за ту довочку уже сделал. Довочка под кольцом. А, отлично. А, первый тайм. Первая половина закончилась. 31.19. Да, не отлично, абсолютно. Я закалкай рентген бросал. Можно спросить. Ну, нахер. Товарищ. Отлично. Старфа Фаркора. Так. О, Тимо, Тима, Тима, Тима. Мне нужен Тима. А, Тима, опять, ну, я пытался... Хотя бы здесь запомнил кнопку, чтобы можно продавливать корпусом так. У меня не получилось. Про-геймер, черт возьми. Иди сюда, Карри, блин. Это пик блин, делает. Так, да, тим, все на. Да. Ай, Давай. Backcore Violation. Вот то, что я хотел избежать. Backcore Violation. Так. А, Вичин -а -а -а, Фаус, серьезно. Я не понимаю, как в этой игре отбирать. Фу, серьезно. Давай, кидай. Кайри, давай, давай, давай. Братан, братан, не к кольцу, а кидаем. Отлично. Кайри, Кари, Кайри. Блин, не расп... Кайри, ты понимаешь, что у брейк мог спокойно произойти? Я опять на какую-то кнопочку нажал. Так. Вообще... -мо, я не могу понять иногда, как здесь забросить. Блин, это абсолютно... Пипец. 17 я куплю, буду осваивать, прежде чем сюда записать, блин. Но мне прикалывает абсолютно... Да, не прикалывает, завораживает. Игровой процесс я очень люблю. Тем более, у нас особо тукей никто не снимает. Так, по серьезно. серьёзно. Фифушку, да. Фифушку смотрит. Давай, Леброшка! Леброшка. Не Лебронушка, Леброшка. А, Леброн так забрал. Так, мозгов. Ого-го! Какой мозгов забросил, батюшки! Так, давай. Отлично. Отлично. Слушай, Тимур, жди, Тим, очков набрал, черт возьми. Да, пускай 39-22, ну ё моё трешка, СМИ-трёшка, трешка, херошка Так, Ченин, Ченин, так, в жопу. Доловедова. доведова, а Ай, Доловедова. Так, а спокойно. Так, мозгов. Ой, как свалил-то! Ой, второго свалил? Слушай, Трех человек развалил. мозгов красава вообще. Вот что творит, братан, Тима? Чтоб <соцентричь> так в реальной жизни расталкивал людей, блин. О, так, Тима, Тима, Тима, Тима, Тима. Ну ладно, что тем файл за то два, два штрафных, так. Тима красавец. О. Вот это звучу... звук прям был вообще. Отлично, мозгов. То ли мне с мозгом просто легче все получается, то ли просто вот реально мозгов красавец просто. Рейтинг 73, но при этом отлично просто. Так, так мы Кевину свободную позицию даем вообще. Я видел пустую зону. А да это Лубидова сейчас трешку забьет. У -у -у. Вообще не контролируем, блин. Ну как, я контролируем, просто не могу понять, как это вести. Так. Ну да, мозгом, черт возьми, если так получается прям. Так, так, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой, продаю, ой, продавил. Продавил мозгов. Мозгов Тима почти я передержал. Ай, блин. Да, блин, он трюшки спокойно вообще бросать, ну, потому что я ему даю так бросать. Брон. А попробую самому попробую забросить. Кари. Ребят, это трутите, да просто. <laughs> вот реально. Так. Ай! Ты глав мог спокойно бросать, на самом деле. О, а, вывел, спасибо. Трешка. Джеймс еще в селе Майкла Джордана празднует, блин. Отлично, Кевин. Хорошо открылся. То, что нужно. Так, Дуловедова. Мэтью. Дуловедова. Либран, если ты будешь такие трешки бросать в, в, в, в пупку.